господа, предлагаю прокатиться немного по ожеленному району на Бали, называется он Чингу, и здесь мы с вами сейчас постоим в мопедных пробках, засунемся в какую-нибудь узкую щелочку и постоим там, народ вот не выдерживает и разворачивается, короче, значит, вот это вот все красное, это все как раз таки за мопеда. Я так, конечно, еще не стоял. Видимо, час пик. А вообще, конечно, на Бали, на мопеде нужно выживать. Мы сейчас едем с вами прямо поверху ливневки. И, скорее всего, там просто какая-то тачка заехала в маленькую такую улочку и не может там ни с кем разъехаться, потому что движения навстречу особо нет. Но ну, вот как будто сейчас, знаете, вот засор, когда пробивают, то вода начинает хорошо течь. Так, ну, мы не будем с вами стоять, поедем по Сочинскому, по встречке. Здесь еще кстати есть чувак регулировщик который контролирует конкретное движение на том перекрестке. И вся причина скорее всего именно вот в этой вот машине и мы вынуждены сдать назад чуть -чуть, прижаться чтобы чувак проехал. Иначе, иначе, еще раз скажу, это самый оживленный район на Бали. Называется он Чингур. И здесь вот так. Это вот прям как в Москве, только на мопеде. Очень интересно, как мы сейчас через всю вот эту толпу мопедистов будем дорогу Проберемся. А, написано вот до отеля мне ехать 10 минут, 2,2 километра. Вот так что и много. Пока стоим. А вы наблюдаете, вот здесь здесь стресс происходящего. начали двигаться Так, сейчас мы блин как-то надо короче пересечь дорогу О, идеальное место и сейчас мы с вами повернем направо и там движение должно быть еще жестче чем здесь потому что здесь дорога шире чем там но вы же все это увидите Еще раз повторю вам что это не везде так это я специально показываю вам самую жизнь в которую я встреваю уже четвертый раз в основном конечно ну на байке можно достаточно спокойно передвигаться не сказать что прям вот как в сочи например когда все дороги твои но здесь спокойно ты едешь и не стоишь там, на светофорах иногда постаиваешь это конкретно пробка в которой я стою всегда. И вы сейчас поймете почему, потому что там очень узкая дорожка, она маленькая, но вы сейчас все увидите. Так, вот значит этот тот самый регулировщик в красной майке вот этот, он пропускает, да. И вот именно из-за этой улицы здесь собирается пробка, потому что здесь еще ездят тачки, вон в принципе спереди и есть. И вот она зачастую не может проехать, потому что мопедисты ее там зарезают, вырезают, там что-то перегораживают движение. И они вот, ну, соответственно, они могут проехать. И вот мы сейчас тоже стоим, потому что чувак куда-то едет, а мопеды ему там мешают. А, честно, есть много вот таких вот улиц, но по ним запрещено двигаться на машине. А это, кстати, чувак перед вами таксист называется Голджек, это есть такое приложение, там можно вызвать такси на машине или такси на обеде. То есть он за вами приезжает, сажает вас вот так и вы, значит, двигаетесь вместе с ним там по адресу, который вам нужен. Вот как бы такая тема. Дальше вроде бы сейчас будет посвободнее, но можем опять куда-нибудь втащиться. Ну и так уж раз мы с вами зацепили эту тему движения на Бали, то я показал вам сейчас самую жесть и мы повернем чуть дальше, я просто покажу вам в основном, какое в среднем движение нормальное оно. Это, конечно, очень забавно, потому что пробка из мопедов и машин. И самое главное, что когда ты кого-то обгоняешь, ты не понимаешь, строишься ли ты там куда-нибудь или не получится. Ну вот здесь, видите, тоже пробка из-за того, что машины поехали, а на навстречу им обеды. и они не могут проскочить. Ну тут они точно проедут сейчас? Вопрос именно от мастерства водителя. проезжает чувак, видите, да, он там э -э, аккуратненько так наступает, чтобы не свалиться со ступеньки вниз да зачем, правда, они пускают сюда тачки, я не знаю, но зачем-то они здесь ездят вот видите, народ тоже снимает на камеру, потому что немножко вахили от происходящего. Короче, мне осталось до поворота доехать 450 метров. Вот интересно, сколько мы будем стоять. Ну и на самом деле вот движение может оказаться, конечно, вам страшным, да. Но даже любая девочка, которая в России там или где-то не водила мопед. Абсолютно спокойно на него здесь садиться и есть. Очень много у меня знакомых, которые вообще там, ни в Москве, ни в Сочи, ни в Питере не ездили на машинах. Передвигались исключительно на такси, значит, здесь ездят сами на мопеде без всяких проблем. Блин, ну мы что, поедем или нет? Чувак везет какую-то строй материалину. Вообще, на самом деле, я вчера ехал и встретил чуваков, которые вот на этом месте везли пылесос. Сзади у них был куча, короче, строительного э, инструмента и еще какой-то мусор они вывозили. Вот это, кстати, неудобное что-то для передвижения, потому что на нем надо постоянно передачи переключать. Скутер это самое то. Вот просто представляете, если мы бы с вами постояли вот это сцепление, газ, сцепление, газ, передача, тормоз, там вот этого чтобы долбили. Здесь на скутере вообще милое дело Блин, ну пробка Проблема в том, что с одной стороны тачка не дает проехать С другой стороны, получается, ребята едут и достаточно узкое движение То есть можно было бы, конечно, выскочить и обогнать их Но мы упираемся в перекресток На перекрестке там вообще никто ничего не регулируется Поэтому мы и стоим Но мне уже просто самому интересно, как долго это еще будет происходить да. Я честно даже не понимаю, как здесь можно двигаться на машине. Потому что ты сильно больше, дольше стоишь. И если бы я двигался по тачке то я бы вообще бы эту дорогу даже просто обходил бы стороной. Блин, а вот это я вообще сейчас зря сделал. Потому что. Вот это я затупил. Как мы сейчас будем переезжать, непонятно. Справился. Так, ну, наверное, все-таки надо сделать то же самое, что делают чуваки. Поехать по обочине. дальше стоять конечно это не вариант ну и вот как вы думаете мини-купер вот этот он вообще сейчас куда-нибудь сдвинется конечно же нет потому что перед ним строятся чуваки на мопеде и будет постоянно устраиваться он будет просто стоять вообще напишите там в комментах что думаете как вам в целом. Знаете, на самом деле, на что это похоже? На мото индура, только не по горам, а среди людей. Когда ты вот объезжаешь всех здесь, вот как-то так. И все. Тут, получается прикольно. Значит, это все весь за меня происходит. не светофория а перекрест вот он сейчас прямо перед нами и нам нужно нам нужно проехать прямо но как проехать прямо не очень понятно это конечно же так, так так так так так мы где-то уже на финишной прямой пушка как вам атмосфера господа Короче, это реально единственный перекресток, я специально хотел показать вам всю жесть. То есть в основном на Бали движение вот такое. А то, что вы увидели сейчас, это просто крайний случай. Так что так что будьте в курсе просто. Спокойно абсолютно можно передвигаться, но нужно было показать вам весь прэш происходящего. местная Москва, тусовочное место с огромным количеством людей, с огромным трафиком. И здесь огромное количество заведений, огромное количество магазинчиков, бренды здесь всякие представлены, то есть, пожалуйста, все это можно здесь найти. Вот. А мне до отеля, значит, осталось ехать 5 минут. Живу я возле океана, но я надеюсь, что вы кайфанули от того, что увидели. Но еще раз вам скажу, что такое движение не везде. И это специально было показано вам самое жесть, которое вообще есть. То есть хуже не бывает. И я думаю, вы и так понимаете, что хуже не бывает. Потому что хуже уже некуда. Вот, господа. С вами был Макс Репьев. И это было движение на Бали. Вам всем удачи. Приезжайте сюда кайфовать. Ни в коем случае не берите машину, потому что вы на ней охренеетесь ездить. Удачи вам и пока.